Продакшн представляет. Сегодня в выпуске. Итого, господа, три типа стрелки. Наташи повезло меньше всего, поэтому на ней я буду экспериментировать с инглотом. Добро пожаловать в клуб. Это она еще пока не рисовала, она думает, что она хочет научиться. Вот так же ставишь карандаш, делаешь так. Хочу! она подъезжает, когда я удивляюсь. Просто так красиво, что она сейчас заплачет. А, ярче, стал. сразу глаз и Прикинь, какие мы людишки. И где тут у меня какое-нибудь белорусское чудо? Здесь вы узнаете массу полезных, замечательных и нужных вещей. Выдержали вот нависшее века Наташи. <связывая> а это стопроцентная рекомендация Значит, первое, расскажешь чуть о себе? Хочешь, чтобы они что-нибудь знали? Могу <связывая> Давай Меня зовут Алиса Мне 24 Вот, и я пришла сюда, чтобы узнать что-то новое о себе Как правильно красить стрелки как правильно носить тон и, в общем... А вы все услышите только вообще про стрелки, потому что все остальное мы не снимали, потому что сегодня выпуск про стрелки. Про стрелки это важно. Это ты, вообще ты важно. Научиться рисовать правильно. Это она еще пока не рисовала, она думает, что она хочет научиться. Короче, и так будет задача упрощена, потому что вы будете красить себе правый глаз. Я mm -hmm. тебе накрашу сейчас вот этот. Первая стрелка, которую я тебе нарисую, она будет межресничная. Mm -hmm. Если ты рисуешь стрелки, так или иначе, ты рисуешь себе межресничную стрелку обязательно 100%. Потом мы нарисуем тебе карандашную стрелку, и ты пойдешь ее пробовать повторять когда ты повторишь, мы конечно же там подснимаем все, когда ты повторишь карандашную стрелку значит я тебя сюда посажу и нарисую тебе еще э, стрелку подводкой, потом ты будешь повторять стрелку подводкой Итого, господа, три типа стрелки, это очень важно, первая это правильная межресничная вторая это у нас будет карандашная стрелка и третья стрелка, которую мы разберем, это подводка сегодня у нас три разных девочки Значит, Наташе повезло меньше всего Поэтому на ней я буду экспериментировать с инглотом Его просто так тяжело отодрать А вам я дам те, которые смываются полегче Как мы делаем межресничную стрелку? Закрывай глазик И не сопротивляйся Вот я его буду подтягивать, А ты потом посмотришь на камере Ты не пытайся сейчас что-то подсмотреть Ладно. Так Я как бы заворачиваю немножко глазик это я. И начинаю прокрашивать вот отсюда. Вот самого-самого конца. И прям между ресничками. Что делает тебе межресничка? Она просто подчеркивает самое начало ресниц. Если ты красишь без межресничной стрелки ресницы они кажутся как будто бы летающие в воздухе, потому что очень сложно от корня густо-густо прокрасить такие ресницы, как у тебя. Вот такие ресницы, как у нее, можно, а такие ресницы, как у меня, и у тебя, к сожалению, нет. Поэтому межресничка – это твой каждодневный мастхев. Если ты делаешь вечерний макияж, тогда ты берешь черный карандаш. Если ты делаешь просто повседневный макияж, ты берешь темно-коричневый карандаш. Тебе так повезло, что тебе подойдет любой подтон карандаша, поэтому ты просто приходишь в магазин, в масс-маркет косметики, говоришь, девочки, вот из вот стоек, которые там, Лореаль, Макс Фактор и так далее, ну-ка, пожалуйста, дайте мне карандаш, значит, темно-коричневый, я буду рисовать межресничную стрелку. магазин косметики мы идем, какие не накрашены, да? Мы идем не накрашенные. Ты, то есть, хотя бы минимум с ненакрашенными ресницами ты идешь. Тебе дают карандаш, ты его просишь, чтобы тебе, при тебе заточили. Mm -hmm. Тебе его точат, и ты пробуешь рисовать. В чем разница между карандашами? Ну на, попробуй. Просто проведи по руке. Где тут у меня какое-нибудь белорусское чудо? Рекламируемое... на теперь вот просто по интенсивности хороший карандаш как-то вот этот лучше проще идет мягче мягче да вот это вообще нужно с усилием да так вот надо понимать Довольно. что если, например, под смоки, подложка, вот эти два карандаша, они нормальные. Mm -hmm. Их ты красишь, ну, как бы вот здесь, вот на веке. И то я сторонник мягких-мягких карандашей, чтобы меньше травмировать века. То когда ты делаешь межресничку себе, ты ее лозишь там, где слизистая, между ресницами. Там быстро должен появляться результат. Что очень важно, обязательно. Вам нельзя попадать себе карандашом вот на верхнюю слизистую, потому что иначе оно отпечатается на нижней и глаз будет меньше. Для того, чтобы нарисовать себе стрелку, верхнюю уже стрелку карандашную, я всем сильно рекомендую брать гелевые карандаши. Отличие гелевого карандаша от негелевого карандаша, вы быстро можете определить на месте вот исто, исто, источения. Да? Гелевые карандашики, они восковые точнее, да, или гелевые, они черненькие, угу. эти карандашики, они деревянненькие. Провок — это моя любовь, как бы вот, вот эти карандаши, они реально заканчиваются космически быстро, то есть все гелевые. Более того, у них еще, так как это кремовая текстура, ну такая типа сильно кремовая текстура, они очень сильно быстро засыхают. Не покупайте их себе 10 штук. Купите себе один, темно-коричневый, и будет вам счастье. Ну или там черный. Но черный вы должны понимать, что если вот у тебя, например, самое темное что сейчас? Вот здесь вот цвет волос. Если ты намажешь себе где-то на лице темнее, все остальное будет хотеться еще больше утрировать. То есть, я не рекомендую делать что-то, там сильно много. Понятно, что ресницы мы красим черным, но все остальное в макияже подгонять одно под другое. Теперь от самого-самого краешка наступательными движениями прямо смотрим. То есть я просто прошлась верху тоненькой-тоненькой линией. И теперь ты берешь синтетическую кисть. У меня это Duofibra от MAC. Я слегка оттягиваю верхний контур. и тушевываю тебе его вот сюда, вот в такую стрелочку. Как понять направление стрелочки? Вот у тебя вот бровка. Вот так же ставишь карандаш, делаешь так. Хочу! Поняла? Чуть-чуть. У тебя оттуда должно уйти маленькая-маленькая штучка. Посмотри, как у тебя поднимается глазик. И он должен подниматься туда же, куда идет бровь. Вот так. Тогда будет гармонично. Если ты потянешь сюда, сюда. Короче, в любое другое место у тебя не будет параллельных линий. Более того, смотри. Вот твоя бровь. Вот я тебе делала коррекцию. Вот у тебя борода. Я тебе делала коррекцию. Ну, в смысле, бороды у тебя нет. Ты поняла. Это что? Подбородок. То есть, ну, все как можно более параллельно Если ты посмотришь на себя, не улыбаться У тебя даже губа вот Видишь, нижняя часть А вот смотри, раз, и верхняя часть Прикинь, какие мы людишки Все Можно все просмотреть, просчитать В общем, ты поняла Ты сейчас уходишь, два карандаша в твоем распоряжении Так, смотри Вообще существует там Три самых распространенных типа глаза, вот у нас с тобой внешний слизнячок и внутренний на одной полоске, да, ну то есть mm -hmm. на одной линии, это значит, что все класс, бывает, когда вот этот вот внешний слизнячок выше или ниже, ниже это значит, что глаз падающий, тогда нужно с этим работать, выше это значит, что нам нельзя сильно там, вытягивать в лесу тушевку, у тебя прям такая супер халява, при которой mm -hmm. да. Так вот, делаем межресничную стрелку, для этого мы возьмем карандаш, просто темно-коричневый, не запаривайтесь, мягкий темно-коричневый. И закрываем глаз, ваша задача при открытом глазу рисовать между ресничками. Если вы думаете, не выпадут ли ваши волосы в ресницах, нет, они не выпадут, с ними все будет хорошо. Это первое, это основа под любую стрелку, под там, активные ресницы и так далее. Это то, что может заменить повседневные легкие ресницы. То есть ты делаешь базу, базовую вот такую вот линию. Она фактически просто делает более, дает глазу глубину. То есть вот здесь вот в части, в части ресничного ряда она дает глубину. Потом ты берешь гелевый карандашик и рисуешь себе стрелочку. Как ты рисуешь? Начиная от самого-самого края. Рисуйте просто прямую полоску. Теперь я беру кисточку. Это Бобби Браун с ну но не важно вообще, какую кисточку вы возьмете. Там.. Синтетика или какой-нибудь колонок может подойти. И просто вот по верхней, верхнюю часть немножко, немножко оттушевывайте, чтобы не было супер четкой границы. Старайтесь сильно накислить не давить. То есть лучше больше мягких движений. И потом подтягивайте, вот как у вас брови. Также и подтягивайте. прямо смотрим. Оп, вот так. Судачка, Знаешь, насколько да, глубже ярче. стало? Ну все, прошло Значит, мы берем черный карандаш от Mac Ebbonie и делаем межресничку. Черный, потому что наташа намного темнее, чем девочки, поэтому ей можно смело. Черный, у нее прям брови почти черные ресницы эти, блин, огромные. Вот так. Это мы сделали межлеснечку. А ну, теперь... Это же просто фантастика. И беру карандаш проволок. Хорошо. Начинаем с самого-самого конца поступательными движениями. Пробираемся в глубине. Опа. Потом берем кисть и делаем так вот. Растушевываем границу, чтобы она не была четкой. Смотрим прямо, оттягиваем уголок так же, как бровь. В случае с Наташей это почти вот горизонтальный вид. В общем, вот твоя межресничная стрелка. Добро пожаловать в клуб. Мы берем белорусскую подводку от Люкс Визаж. Эм, для того, чтобы попробовать, для того, чтобы научиться. Потому что тебе придется много раз смывать этот глаз. Вообще, для женщин с новейшим веком эта подвостка нет. Потому что она очень быстро скатается. Когда ты научишься себе делать второй глаз, мы смоем оба, и ты сделаешь себе гелевой подводкой. Такой же, который Наташа себе будет делать. И она себе сделает гелевой подводкой, она себе сразу будет учиться делать гелевой подводкой. Не знаю, неудобно. Вот, вот эти вот штуки неудобно. То есть значительно проще завести себе одну какую-то кисточку, которая тебе всегда будет удобна, и ей снимать потом материал просто. То есть у тебя всегда одна твоя кисточка. это кисточка от Inglot для подводки. Для того, чтобы дать, задать начало стрелки, ты снимаешь, снимаешь на ручку. То есть у тебя здесь должно остаться немного. Вот она, видишь, должна стушевываться в такую вот тонкую линию. Угу. То есть на кисти у нас сразу остается, видно, вот так вот немножко. Значит, смотри. Помнишь, направление такое же, как направление брови. Твоя стрелочка, либо очень большая, которую мы сделаем потом, либо маленькая. От самого-самого края, вот где заканчиваются у тебя волосики, ты задаешь направление буквально 4, может быть, миллиметрика. Чуть-чуть. Вот у нас начинается складка. Наша с вами задача до складки. До складки. То есть мы чуть-чуть вот вывели маленький-маленький хвостик, и теперь мы рисуем поверху. Закрываем глаз. Конечно же ничего не видим. Прямо под ресничку. Там видно в камере? Вот мы рисуем прямо, девочки, под ресничку первую самую, э, первую линию мы проводим. Смотрим прямо на себя. Почти ничего не изменилось, но ты тем самым, вот, вот под этим первым движением, прорисовала, а, подчеркнула межресничку свою. А, тебе не нужно сразу с первого раза попытаться нарисовать себе какую-то суперфилигранную толстую стрелку с, с одного раза. Дальше ты прикрой наполовинку, да, вот так. Утолщаешь ее от хвости. Постепенно. Прямо смотрим. Вот. Закрываем. И по чуть-чуть мы делаем ее все более-более и активной. Что нам нужно? Нам нужно свести ее почти в прямую линию. Вот здесь, от хвостика. Прямо смотрим, вот наша с тобой стрелка. Видишь, что она сделала? Еще больше очертила здесь глаз. Это уже тоже стрелка. Вот до до самого краешка, вот до здесь. Берем прям комплект. Кисточка от Криолан для подводки и сама подводка Криолан. Она вводная. Она вообще держится неплохо, но не на нависшем веке. Поэтому по такому же принципу учимся рисовать ей, потом переходим на гелевую. Я беру афиксант от инглота, пшикаю прямо в подводку. Смотри, видишь, она как будто бы плотные тени. Потрогай пальчиком. Да. То есть ей ничего не нарисовать. Потом ты делаешь так. Пшик. Суд на коляды. Потом вымакиваешь кисточкой. И поганишь себе руку. До состояния, пока вот оно не делает тебе тоненькую такую штучку. Если ты тоненькой штучкой ошибешься. тебе легче будет перебрать, чем если ну, гелевая, там нет права на ошибку просто. Прямо смотришь. И вот здесь, вот отсюда. По, вот-вот, параллельно стараемся не моргать, Маленький хвостик. Нет, так если ты так наргать, не умею. Скажи, я стараюсь как могу Отстань от меня женщина И смотри, очень важно, когда ты себе рисуешь стрелки Смотреть на себя так, как ты смотришь Потому что если ты будешь вот так рисовать mm -hmm. А потом ходить вот так Или вот так рисовать mm -hmm. Или вот так будешь открывать Вывели хвостик сплющили кисточку Закрываем глазик Идем по контуру по ресничкам Видите, вот, вот сейчас хорошо видно этот хвостик, да? Видно? И вот мы начинаем, у нас получается внешний контур, он шире, мы начинаем его сводить. Потихоньку раз, раз. До того момента, пока у нас не образуется здесь прямая линия. Оп, вот наша стрелочка. Ровная, классическая, аккуратная стрелочка с микроскопическим вот таким вот хвостиком. Мы не можем себе позволить легкий такой вот за крючок, как девочки, у которых нависания нет. Нависание оно тоже бывает разное. Например, смотри, у тебя оно заканчивается вот здесь на одном глазу. Вот здесь на втором глазу. То есть оно сходит вот здесь вот практически в конец. Здесь у тебя как будто бы есть такой промежуток. Оно у нас у всех разная. Сейчас вот сядет Наташ, это будет третий вариант. Есть девочки, у которых нависание вот досюда. Ну, то есть им можно прям стрелу такую душевную набомбить. Твоя задача сейчас попробовать повторить вот такую простую дневную стрелку. Хорошо, потому что она основа для большой уже там для Диоровской такой филигранной стрелы. Значит, у Наташки э, классный глаз, у нее уголок и второй уголок на одном уровне. Но у Натусика такое душевное нависание, которое ниже внешнего слизничка. То есть вот прям вот до сюда. И на втором глазу оно еще больше вот здесь. Когда мы Наташей рисуем стрелки большие, они в закрытом виде настолько по-разному выглядят, что можно поразиться. Мы сегодня это посмотрим. Итак, что мы делаем? Мы берем гелевую подводку. Девочки, всем, у кого века нависшая, вам придется сражаться с гелевыми подводками. Прямо вечером тренируйтесь, потому что все остальные подводки будут скатываться. Две подводки, маковская черная и инглотовская, это те, которые выдержали вот нависшее века Наташи. А это стопроцентная рекомендация. Да, это практически так. Абсолютно тот же самый принцип. До вот этой складочки, и самого-самого низа, мы рисуем махонькую такую стрелочку. Видно? Закрываем глаз. Кладем кисточку плоскостью, еще чуть-чуть отступает, и опять рисуем. Вот. Тебе надо попробовать повторить второй глаз. Твоя кисть, твоя подводка, и тебе сразу смывку я дам из да, ты понимаешь, что я не справлюсь, что ли? Я прям уверена. Но у меня ушло три часа на то, чтобы повторить вот такой глаз. Смотришь прямо, mm -hmm. и дальше давай душевно. Вот так стрелочку вот эту чуть-чуть продлили направление. Чуть-чуть продлили. Теперь ты на себя смотришь прямо в зеркале. Свела ее в полосочку. Дальше, еще чуть-чуть потянула, не вытягивай сразу большую, по чуть-чуть, чуть-чуть потянула, свела, потянула, свела, потянула, закрываем, прямо, вот, что... закрой, вот, у нас вот такой большой хвост получился. Прямо смотрим. Значит, когда мы уже дошли до самого нависания и рисуем стрелку сквозь него, мы всегда это делаем на открытом глазу. Нависание разное. Если вы будете делать это на закрытый глаз, у вас будет абсолютно разный результат кривой стрелки. Прямой у тебя глаз. И вот отсюда точно так же. На прямом глазу. От хвостика. Ты кладешь. Просто так красиво, что она сейчас заплачет. Очень красиво. Да? Прямо смотрим. У -у -у. Всегда на открытом глазу. Вводим прямую линию. Теперь закрываем. Здесь почти нет никакой ну, краски подправляем, то есть вы потом закрываете и там, где у вас были складочки, прямо смотрим, то есть ты себе рисовала прям через вот эти вот складки, вот они, Ого. вот когда ты смотришь, у тебя вот здесь должна быть прямая линия, понимаешь? Угу. Здесь вот этот вот уголок, он не должен быть вот куцей какой-то. Вот здесь, снизу, вот отсюда, тоже линия должна быть прямой. То есть ты прикладываешь кисть mm -hmm. и проверяешь, что там прямо или нет. Потому что если он будет иметь форму закорюшечки такой, это будет стилизация. Так было модно в 90-е, были модны вот такие вот, вот, например, там наш глаз. И было модно вот такой крючок. То есть, ой, наша с тобой задача, чтобы здесь вот было прямо. А отсюда мы уже сводим кисточкой. Держи. Так или иначе, Наташа, она получилась. С первого раза? Да. Класс. Раскребла всю руку. Ну, теперь, значит, вариант Наташи Это либо вот такая вот микроскопическая стрелушечка Стрелочечка Либо вообще душевные стрелы-перестрелы Стрелы-перестрелы, когда она выходит отсюда со стрелками Все сразу же это отмечают Всем это очень нравится Окружающим Поэтому, посему Валим стрелы-перестрелы Сама, когда рисуешь, по чуть-чуть Чуть-чуть мы сразу, видишь, попали, как нависание. Вот классно видно, девочки. Наташа прям самый-самый душевный. Ничего не оттягиваем. Вот, понимаем. И отсюда сводим стрелку плоскости. А чем развести подводку гелевую? Знаете, чем? У Глота есть такой продукт, называется Duraline. Их много, есть всяких разных аналогов, но мне нравится больше всего. Если у вас что-то вот такое, жесть какая-то, подзамерзла слегка. Когда вы задаете направление, вы стрелку держите вот так. Ой, стрелку. Кисточку. Выдох. Теперь закрываем. И у нас, видите, какая пустота? Вот это там, где было нависание. Там, где у вас пустота, вы не сводите вот так. Вы рисуете вниз. И получается птица, когда у нас вот такая птица, мы уже можем добавить немножко к началу глаза больше стрелки. она когда <laughs> Вот это нависание. Смотри, закрой. Видишь, какой имеет форму стрелка? Прямо смотрим. Я люблю вообще ее, когда я рисую, я рисую ей, может быть, ну, там, вот отсюда вообще, такие огроменные. Концептуально все правильно, здесь ты немножко прибрала, здесь у тебя шире, там у тебя уже, но она уже такая не дневная. Ну да, То такая поярочная. Такая по вышла подушевнее. Набираем подводку на кисточку и прямо смотрим, рисуем. Мы нарисовали стрелочку, и теперь на открытом глазу мы сводим в прямую линию. То есть при открытом глазике... Ой, нельзя смотреть в другую сторону. Слепочка. Смотри, вот я на тебя смотрю, да? Угу. Видишь, я повернула в бок и у меня вот здесь вот угу. все изменилось. Угу. Видишь, сюда. Угу. То же самое это когда сама себе красишь. Еще чуть-чуть продлила. То есть ты по чуть-чуть. Подтянула чуть-чуть хвостик и в прямую линию свела. То есть ты главное, ты уже научилась, ты понимаешь, что здесь тебе надо свести в прямую. Не у -у -у. просто пройтись по ресничному ряду вдоль, а свести в прямую. Это и делает твой глаз более выразительным. Давай еще. Может у нас тут тоже кусовка стрелочная. Прямо. Видишь, какая кошка? А это даже не смоки-айс. Короче, господа, поздравляем. У нас есть первый вообще победитель. Она сама себе... Точнее, это первый завершивший квест э, по стрелкам. Она сама нарисовала себе стрелки. Еще больше уже это будет у нас, наверное, какой-то э, арабский глаз. Глаза выглядят очень большими. Ресницы у нас сейчас не накрашены и на текущий момент мы пользовались подводкой, которую мы которую мы растворяли водичкой она дает вам возможность ошибиться и подтереть, но вот она такая молодец, она не ошиблась ни разу значит, с какой проблемой ты столкнулась расскажи, пожалуйста ну, я вообще напряглась, когда рисовала потому что, ну, очень сложно есть, если бы вот не пример с, ну, с этой стороны то есть было бы было бы тяжелее значительно, но теперь я знаю, как это право не делать, во всяком случае. То есть механика, вот скажи, да. пожалуйста, теперь стало понятно пошагово каждая-каждая ступенька, как делать? Верно, верно. Есть, то есть шанс это... того, что ты это повторишь вот по такому алгоритму, дома идентично. Да, буду, буду, буду пробовать. Потому что, ну, то есть, ну, это выглядит обалденно. Ну, я не знаю, я в восторге. <с��� FCC> не знаю, как вы, ребята, но это, это, это, это что Это уже другой вид. <сỉки> это абсолютно другой вид. Хорошо, скажи, пожалуйста, а вот ты ко мне пришла и говоришь: послушай, мне кажется, она абсолютно другая. Я тебе говорю, да, нет, они одинаковые. Ну...". В чем был вопрос? То, что, возможно, девочки тоже сталкиваются с такой проблемы. Расскажи, какая она и как мы ее решили. Ну, за счет того, что у меня здесь небольшое нависание, ну, немножко больше, чем здесь, и визуально, визуально мне показалось, что, ну, немножко разное. Позже я поняла, что дело в угле, в самом угле стрелки, то есть куда тянется стрелка. Так, кости, кости да. В вот, то есть, ну, у меня она была немножко ниже, да, чем вот ваша стрелка. Она была, ну, под правильным углом, то есть вот как, бровь, как бровь идет, вот как-то вот так. У меня немножко она уходила как-то вот ниже немножко, и на грею. Короче, она у нее не ниже уходила, а ну, если вот ниже, вообще, ниже. если вообще вот разобрать стрелку, да, то она у нас заканчивается таким тоненьким хвостиком. У нее вот так хвостика не было. А, ну это что, затуплен? Да? О, нет, у нас нет. хвостик просто был затуплен за счет того, что не было вот этой подтяжечки последней. Казалось, как будто бы ниже. Давай закроем глазки и покажем, как, как выглядит стрелочка с твоим нависанием. Вот видите, она выглядит такой птичкой. То есть обычная девочка рисовала бы себе с, с, без нависания, она рисовала бы себе стрелку вот так вот. Если мы нарисуем стрелку вот здесь... Видите, у нас здесь как будто бы провал такой Оп, давай вторую покажем Закрой глазик, пожалуйста Абсолютно абсолютно похожая история, но немножко другое нависание Если мы нарисуем стрелку, сведем прямо туда Вот здесь вот у нас маленький провальчик Он должен оставаться Вот и Вот таким вот образом выглядит отличие стрелок, которые рисуются с нависанием То есть мы рисуем их с учетом кожи, которая у нас собирается Хорошо, угу. я тебя поздравляю, сейчас я тебе дам гелевую подводку, и будешь страдать. А -а -а. Ну что, Наташа у нас четыре раза перерисовывала иглотовскую подводку. Больше. Давай, вот смотрите, видите, как, как красивенько и ровненько все. Мне закрывать, а чтобы было, да. Да, а теперь смотрите. У Наташи, закрой, вот здесь вот намного больше, тут она досмывалась, поэтому подтекло, намного больше нависания, чем здесь. И вот эта вот стрела, которая у нас получилась, она, в принципе, намного, закрой глазки, вот, в принципе, намного больше. Что? Что я сказать? Что даже, хоть я, ну, не один раз видела, как это делается, все равно на сложно не два и даже не десять, а Катя сколько раз мне э, показывала, я как бы даже понимаю принципы, как все это делать, но с первого раза нарисовать себе ровные стрелки прям нереально. Так что, девочки, смотрите наши уроки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и вы будете все уметь. Спасибо большое, Катерина. Вот, я очень рада была принять участие в проекте опыт отличный, теперь я буду рисовать стрелки как бог, я надеюсь вот. спасибо большое еще раз что пригласили наконец-таки я займусь макияжем самостоятельно буду уметь, буду уметь пробовать вот. меня, меня Катерина советовала тренироваться первую неделю вот в грядущую неделю я буду рисовать стрелки практически каждый день. Надеюсь, что рука набьется, и все будет отлично. А какую стрелку ты сама рисовала? Покажи. Вот эта, правая сторона. А потом гелевая подводка и обе стороны. Верно. Ну все, молодец, красавица. Спасибо большое. У тебя просто разное нависание. Ну, как бы, ну, в смысле, складка по-разному лежит. А так-то почти, почти то, что нужно. Спасибо всем за терпение, внимание и за огромный профессионализм. У у меня не все сразу вышло, но я обещаю, что я... Я буду очень стараться и я обязательно всему научу научусь э -э советую всем девушкам э -э приходить на проект здесь вы узнаете массу полезных замечательных нужных вещей какой глаз рисовала? Покажи, я рисовала правый да сама полностью правую бровь правый глаз стрелочки все умничка молодец через терник звездам я словила тебя на слове что ты всем обещаешь ура класс молодец блин как красивее.